так всем привет в этом видео я покажу билд на копья в частности трезубец в мантик Тайм-коды будут я скорее всего сделаю там тайм-коды, если вам а, Нужны определенные моменты, вы можете по тайм-кодам перейти по видео, дабы время ваше я не забирал лично. Если вам чисто нужен бой, вы перемотаете чисто на бой. Но бой может быть глупый и бессмысленный. А может и я выиграю. А может проиграю. Но ради только бо одного боя я не вижу смысла смотреть. Так как э, не сто процентов будет э, победа с моей стороны. <сос headquarters> Покупаю комплект. Э этот комплект дешевый максимально для меня. Вы можете взять плащ Тедфорда, Либо какой-либо какой-нибудь другой плащ. И можете тир повыше взять. Но если у вас не прокачаны... Но если у вас не прокачаны мастерки, вот этот билд будет намного дороже, чем если бы у вас были прокачаны вещи, то есть мастерство вещей. У меня на всех вещах, можно сказать, сотые мастерки. И... Да. Сотые мастерки. Про билд я расскажу по... по ходу ведения боя с мобами. Не успел. Да, не успел. Итак, если вы хотите драться, а не просто проходить Проклятые, с маленьким шансом того, что к вам могут вторгнуться, активируйте Аватарь. В биоде можно использовать эликсир защиты, можно здоровье, можно яд использовать. Что хотите, то и используйте. Я надел эликсир здоровья. В плане еды можете взять суп и... Жиркое с, а, с собой. А, когда вы деретесь, вы ставите вот эти все, вот все вот эти билды. А, вариации кнопок, вернее. Когда фармите, можете поставить вот так, как стоит у меня в данный момент. Либо гиганта, либо бег ставите. Гиганта, если хотите, если будете драться с э, миликом, который особо от вас убегать не собирается. Пока вы фармите обов, вы съедаете капустный суп, дабы восстанавливалось здоровье быстрее в разы. в бою, когда вы деретесь, собираетесь драться с противником, съедаете жаркое во время боя и ставите суп в ячейку для еды. Если, в том случае, если противник вас просадил, либо он просто от вас убегает, и чтобы у вас здоровье восстанавливалось побыстрее, чем у противника. Если он, конечно, не совершит точно такие же действия. Я книги съем, так как у меня... Э -э не думаю, что особо высокий винрейт будет на этом снаряжении. Скорее всего, я проиграю. Так, мантия клирика сейвит вас и, и дает урон в, в драке. То есть вы можете задоджить некоторые удары противника. А, Вышку ставите по... смотря с кем деретесь. Если против а, мечей, ставите, вот, калеку. Если против а, каких-то других <свист> героев, mm. оружий, друго другое. <свист> а, Какие-нибудь варные а, кинжалы, думаю, ставите круговой взмах, круговерть, либо вестников в смерти. Вот, думаю, поможет. Против любого <coughs> урона, который а не, не блокирует, вернее, против любого урона, который любого удара, очень быстрого. Как правильно сказать? против любого моментального либо очень быстрых э, ударов, которые наносят большой урон в, в краткое количество времени, ставите круговерть. Но при условии, что если... Против палаша можно поставить. Но против палаша лучше колеку, наверное, поставить. А, то есть против клеймора круговерть не, не нужно ставить, так как <coughs> у клеймора, когда он... С Ешки в вас влетает, то есть э, скилл, который здесь находится, он неуязвимый, К, даже возвращаясь ему, возвращенному ему урону, То есть он его не получит, как я помню. На шапке яд в основном. Да, в основном яд. обувь я рассказывал кстати про то, где я нашел билд этот О, посмотрел по ВП славе топ игрока по на этой неделе открыл его профиль посмотрел убийство ничего интересного не нашел, потом смерти нашел интересное убийство Uh, этого человека. И его убил Трезубец, но более дорогой вариант, 350-400 тысяч этот билд стоит. Вот, решил его попробовать, затестил. Затестил, мне почти убил... Uh, кого убил? Почти убил э, Бадон, Бадона. Ему там, если бы у меня на мне был плащ, плащ Тедфорда, то, скорее всего, он бы умер. <coughs> Против Бадона не вижу смысла ставить круговерть, так как э, круговерть это поддерживаемая способность, а Ешка у Бадона прерывает все заклинания способности поддерживаемые в том числе ну, мое личное мнение не очень приятная позиция состоит стоит противник мой никуда не собирается уходить есть вероятность что это милик Он на меня закинул скилл. О, нет. Я умру сейчас. Нет, не надо. Он не победил. Печально. убили меня убил демонический посох с помощью мардока с, с колпаком, колпаком клирика с инвизом у меня мало шансов было его победить у него очень много сейва различного. Важная информация. Я провожу прямые трансляции на YouTube и на Trovo в основном. Если кому-то интересно, можете зайти ссылки в описании. Спасибо за просмотр.